Сегодня я провожу школу по уточненным правилам сприта, которые пришли от компании, и фактически о новых стратегиях апгрейда. Я хотел бы обратить Ваше особое внимание на то, что изменились некоторые вещи по апгрейдам. И эта информация не просто так для сведения, она может иметь практическую и финансовую сторону, поэтому следите внимательно за этой информацией. Мы хорошо знаем, что сплит в компании OneCoin означает удвоение количества токенов на вашем счету. Механизм пришел из крупных акционерных компаний по всему миру. Он применяется для того, чтобы поддерживать цену акций на приемлемом уровне. Примерно для этого же это применяется и в нашей компании. Для того, чтобы не менять все время количество токенов, которое необходимо выдавать за определенный пакет, и он у нас постоянно держится вот в районе от 10 центов до 20, там, чуть больше 20 евроцентр. Для практически всех пакетов сплит проходит один раз, а вот для пакета тайкун два раза, а для нового пакета инфинити три раза. Здесь я не сказал ничего нового, а вот что касается ситуации, когда проводится апгрейд, здесь серьезное изменение есть. Это вот то, что я сейчас сказал, чтобы вы просто запомнили, что для пакетов стартер-трейдер, про трейдер-эзектир-трейдер один сплит, два сплита для тайкуна премиума, три сплита тоже обращаю внимание, не все еще это усвоили. Изначально три сплита для пакета Infinity. А вот и фишка. Это изменение количества сплитов при апгрейдах. Самое интересное, это то, что даже на самом маленьком пакете, стартере, если мы будем проводить апгрейд до трейдера, то можно получить два сплита. Вот это такие правила компании, и хорошо их запомните. Таким образом, заплатив всего 630 евро, можно... Получить два сплита. Раньше мы всегда мечтали только вот тайкун, там два сплита, там так классно так все это удваивается. А здесь вот уже на этом уровне можно получить два сплита. А вот когда уже переходишь к использованию тайкуна, здесь уже можно использовать варианты трех сплитов. Такие варианты есть, когда вы заходите на стартер, потом делаете апгрейд до трейдера до 500 и потом уже на тайкун. Получается три сплита. Значит, следующий вариант, когда вы сразу заходите на трейдера на 500 и потом проводите обрыв до тайкун, Тоже три сплита. Наконец, вариант, когда стартер, затем трейдер, потом протрейдер на 1000, потом тайкун, Те же самые три сплита. Обращаю внимание, что этот список исчерпывающий. И если вы вдруг захотите сделать сначала протрейдер, потом тайкун, то вы эти три сплита не получите. Поэтому вы будьте внимательны для того, чтобы... Понимать, как здесь все устроено. Вот эти все варианты, обращаю внимание, они все э, применяются, если вы это все делаете до того, как произойдет очередной сплит. То есть все эти процедуры надо сделать до того, как э, сплит прошел. Тогда вот эти правила действуют. Следующий вариант, когда уже 4 сплита. 4 сплита у нас вот, втор, начнутся второго варианта. Мы его хорошо знаем. Если тайкун и премиум соединить, что называется, два в 1, заплатив 17 530, то получите 4 сплита. Это уже была такая информация и до того она уже была известна. А вот предыдущий вариант практически не встречался. То есть если у вас стартер, потом трейдер, потом про трейдера, потом премиум, то вы тоже получаете 4 сплита. Обращаю внимание, что это очень бюджетный вариант для того, чтобы получить 4 сплита. То есть вам не нужно много денег тратить, там 5000 как на тайкун, а всего-навсего 1000 плюс 500 это 1500 и еще 1630 вы добавите к пакету до 12500, а получите аж 4 сплита. Это очень выгодный вариант. Есть кроме того еще у нас новый пакет и его очень красиво встроили в систему апгрейдов и сплитов. Вот в данном случае речь идет о том, чтобы Тайкун, затем апгрейд до премиума, затем апгрейд до инфинити. И тогда будет дополнительный сплит. Кроме того, есть вариант вообще 7 сплитов. Если у вас тайкун, потом премиум, потом был там у нас такой пакет фестиваль совсем недавно, и это уже работает три в одном, то есть 6 сплитов, это самая-самая крутая у нас была такая фишка, то есть, если вы добавляете еще сюда инфинити, то будет вообще уже 7 сплитов. Вот такая вот фантастическая возможность есть в нашей компании. Вот здесь в этой таблице все это расписано более подробно. Я хотел бы просто вам сказать, что очень удобно, мне кажется, нам удалось создать таблицу, где видны все параметры по апгрейдам. Итак, активация везде очевидно 30, это все понятно. Затем первый вариант 100, стартер, потом трейдер. И в сумме получается 630. У вас два сплета очень легко считать. Если сядете что называется, с калькулятором или в Excel, и вы очень быстро выясните, что это 24 тысячи токенов. Не так уж мало, заметьте. Если бы это по старому считать, то это было бы совсем немного. Следующий вариант. Если вы используете 100 пакет, потом на 500 апгрейд и потом на тайкун на 5000, то вы тратите 5630. Евро и у вас будет три сплита, и у вас уже будет 528 тысяч токенов. Третий вариант фактически равнозначен второму, за исключением того, что вам не придется платить 100 евро по стартеру. То есть вы получите в результате 520 тысяч токенов. Наконец начинается, начинается применение таких пакетов уже побольше, вот, начиная с пятого варианта. Четвертый вариант – это фактически разновидность. Здесь 100, 500, 1000 и 5000, 6630, 608 тысяч токенов. А вот начиная с пятого применяются уже большие пакеты. Например, у вас есть 100, затем 500, потом 1000, а потом 12500. Заметьте, вот этот вариант гораздо... Эм, экономичнее чем следующий вариант 12 500 плюс 5000 здесь надо истратить 17 530 здесь всего 14 130 а вы тоже получаете 4 сплита поэтому вот этот вот пятый вариант тоже обратите внимание это вот для малобюджетного, это как бы для среднего бюджета а вот высокобюджетные самый экономичный вариант это вот этот и он очень очень хороший ну вот вариант шестой, он известен, и даже цифру этого, наверное, вы много раз уже видели, 3 миллиона 360 тысяч токенов, получается в варианте два в одном. Это тайкун плюс премиум. Наконец, когда используется Infinity, тут фантастические цифры, я несколько раз пересчитывал, и все равно вот они такие получаются. И ничего с этим не сделаешь, что называется. Вот если у вас тайкун плюс премиум, потом вы докупили за 25 тысяч еще один пакет, и стратили 42 тысячи, то есть меньше 50 тысяч долларов всего. А получаете 65 миллионов с лишним токенов. Сами понимаете, что если вот по сегодняшней цене там, в районе 50 тысяч в любом случае, это больше миллиона ванкойнов. Представляете, какие здесь заработки могут быть в таком варианте. И последний вариант, он вообще здесь почти 100 миллионов токенов. То есть это когда вы покупаете, что называется, все большие пакеты сразу. То есть и за 5 тысяч, за 12 500, за 18 800, которого сейчас уже нет. Ну, вот, например, вы могли купить совсем недавно, еще сплита не было. И сейчас вот еще 25 тысяч подкупили, истратили 61 миллион, и получили 100 миллионов токенов. Правда, через 7 сплитов, это очень не скоро, это будет больше, чем через год. Эти деньги надо, что называется, держать. Но все это время будет работать уже, поскольку из, вот, начиная с этого пакета 12500, начиная с пятого варианта, все эти э, сплиты и майнинг, и майнинг происходит одновременно. Помните, что в больших э, пакетов есть такая возможность. Там и сплитование, и майнинг идут одновременно. Поэтому это очень-очень-очень выгодно. Очень, очень вот здесь еще ответ на известный вопрос. Очень много задают его. Постоянно звонят, говорят, а вот если я сделаю это, то у меня будет сплит с моими токенами или не будет? Вот э, В этом разъяснении компании очень четко сказано, что все токены, которые не стоят на майнинге, проходят сплит. Но если они встали на майнинг, все, они уже сплит проходить не будут. Если у вас например на пакете стартер тысяча токенов и вы их поставили на майнинг, то они в 2000 не превратятся. Все, эти тысячи токенов и будет работать. Или, например, если вы на пакете трейдер, то есть 500, дождались первого сплита, то есть у вас эти 5000 ваши токенов превратились в 10 тысяч токенов, и вы их поставили на майнинг. А потом берете и покупаете пакет тайкун на этот же самый аккаунт. Таким образом проходит апгрейд до пакета тайкун. Здесь вот эти 10 тысяч, которые вы уже поставили на майнинг, они не будут сплитоваться. Только 60 тысяч токенов от Тайкуна будут проходить в будущем.